Привет, меня зовут Николай Ившин, в этом выпуске мы поговорим про декомпозицию, как ее посчитать в вашем бизнесе и из чего она состоит. Досмотри это видео до конца, я тебе дам файл декомпозиции, в котором ты сможешь поставить себе план, чтобы увеличить свою прибыль. А сейчас подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, подключай колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Если брать поиск Яндекса и посмотреть, что такое декомпозиция, декомпозиция — это разделение целого на части. Также это научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий заменить решение одной большой задачи на решение мелких, средних или там, крупных задач. Ну, в общем, делим на кусочки. Есть еще вот такие разные картинки, что у нас есть какая-то цель, мы ее делим на мини-цели, цели под под по-по-по-цели, цель 1.2, 1.2 и так далее. Бытует еще вот такая версия декомпозиции, ее я составил только что перед тем, как снимать это видео. У нас есть, например, маркетинговый канал в виде контекстной рекламы и дальше понеслось. Я разбил эту штуку на две части, сейчас я ее как бы первую часть вниз перенесу. Ну вот, допустим, есть у нас первая часть, ну с первой стороны, так сказать, с первого хвоста. Мы можем понимать, сколько показов мы можем прогнозировать, какой у нас CTR. Дальше мы 32 тысячи умножаем на 5%, получаем 1600. Дальше у нас есть какая-то конверсия сайта, либо нашей одностраничного сайта. И мы можем понять, сколько 1600 кликов принесут нам заявок. Далее у нас есть конверсия отдела продаж. В общем, с этими заявками работают люди, они их прозванивают и выдают нам 15%. Следовательно, у нас 19,2 заказа. Далее у нас есть средний чек. Это выручка, деленная на количество заказов. Ну, здесь я примерно сделал 5000 рублей. Далее у нас идет рентабельность. Рентабельность, если вы помните из прошлых роликов, это доля наших денег, нашей такой валовой прибыли в выручке. Если у нас есть 5000 рублей, значит у нас при рентабельности 30% полторы тысячи наши. Итак, мы смотрим, что... 19,2 заказов, умноженное на 5, равно 96 тысяч. Рентабельность этой выручки у нас 28 28,800. Итак, мы можем прогнозировать, там, что будет, если у нас будет, например, 50 тысяч кликов, например, 6% CTR, конверсия сайта, например, 9%. Ну вот везде, например, я буду добавлять по процентику. Там, выручку, средний чек немножко подниму и рентабельность немного подниму. И вы уже видите, что против наших 28 тысяч уже выступает 71 тысяча 800. Дальше сюда накладываются, как правило, затраты вот на, собственно, количество кликов. То есть нам клик сколько-то стоит, например, это 10 рублей, это 20 рублей, 30 рублей, смотря сколько мы прогнозируем. То есть есть некие переменные затраты и постоянные затраты. Как правило, в эту декомпозицию добавляют ну, затраты на маркетинг. И, в принципе, этим все ограничивается. Ну вот здесь мы, в принципе, можем добавить, да, например, там, цена клика. 10 рублей там, стоимость рекламы. Мы можем одно умножить на другое, да, и уже такая, как бы некая а, так валовая прибыль минус маркетинг. То есть сколько мы ну, почти чистыми да, там заработаем? 41 тысяча. То есть при каком порядке да, там, нам не рентабельно это все делать. Например, если будет 25 рублей за клик, все, мы уже, например, попадаем в минус. А обратная декомпозиция – это когда мы хотим с валовой прибыли получить деньги. Да, например, тут же можно также простроить вот такие же показатели. Да, например, валовая прибыль, валовая прибыль минус клики. Но суть не изменится, в общем, с обратной стороны. То есть мы можем хотеть, например, что нужно сделать, чтобы заработать при таком условии, допустим, 100 тысяч рублей. И у нас все показатели перемножатся, и мы получим, что нужно 111 тысяч показов, половиной тысяч кликов, 444 заявки, количество заказов 66 там выручки у нас будет 300 тысяч, в общем, и у нас получится 333 тысячи получится выручка, и у нас получится 100 тысяч валовой прибыли. Итак, когда человек видит эту декомпозицию первый раз, то что ее можно крутить там с одной стороны, с другой стороны, добавлять туда там на маркетинг, еще что-то там, ну и так далее, и так далее, у него очень крупные глаза, он радуется, что да, наконец-то можно разложить все по полочкам, давить на показы, давить на клики, давить там, на конверсии, и все в таком духе. Но Почему декомпозиция в таком виде не работает, а работает все-таки все финансовая модель? Потому что к, к вот этой вещи у нас добавляются постоянные и переменные затраты. Постоянные затраты — это затраты там, на отдел продаж на... Ну, накладную часть на ропа на аренду офиса ну, в общем все что мы заплатим в любом случае даже если не заработаем ни копейки денег переменная же часть вот например здесь мы же точно будем платить за маркетинг точно будем платить какой-то процент менеджер точно будет у нас какой-то входящий эквайринг точно у нас будет какой-то налог точно у нас будет ну в общем еще еще еще показатели и в данном случае, например, когда мы ставим 100 тысяч прибыли, и мы понимаем, например, что у нас 444 заявки, ну, скорее всего, у нас увеличится штат менеджеров, то есть у нас увеличится оклад. Супер такая детальная декомпозиция, да, она, ну, дублирует, получается, финансовую модель, да, когда мы раскладываем и, ну, по сути, и маркетинг, и обработку заказов, и нашу валовую прибыль. Но, однако, декомпозиции нужно отдать должное, ее можно использовать маркетологам, ее можно использовать в, отдел, ну, в отделах продаж, ну, чтобы доносить людям, что, ну, заявки, допустим, стоят денег, что у нам стоит денег отдел продаж, что у нас есть какие-то конверсии, и что нам сколько-то стоит заказ. И в этих случаях мы можем выводить, например, случаи, когда Uh, у нас есть стоимость клика, у нас есть стоимость uh, заявки. У нас есть стоимость uh, заказа. Uh, это что значит? Это значит, что у нас вот эти стоимость рекламы, деленная на заявки. Uh, вот они. Uh, то, есть дают, ну, то есть нам заявка стоит 277 рублей. Uh, когда мы отдаем uh, 100 заявок, например, Васи, мы отдаем ему по сути uh, 27800. Если он нам неэффективен, то лучше с этим Васи попрощаться и э, отдавать заявки Пете, которые обрабатывают их гораздо эффективнее. Следующая штука может вам позволить понять, что сколько у нас стоимость заказа. Вот у нас 43 заказа, например, что сам заказ нам стоит 1700 вот, и от менеджера к менеджеру эта разница будет варьироваться, что у кого-то будет это стоить, там, тысяча рублей, у кого-то 500 рублей, у кого-то 5 тысяч, при том, что вы, получается, зарабатываете это с заказа, да, то есть вы можете, так, маржа, маржа с заказа, да, заказа, тоже, опять же, средняя, мы умножаем средний чек на... Маржу, на рентабельность, на маржинальность, можно сказать. То есть у нас стоимость заказа дороже, чем маржа заказа. И это еще до того, как мы менеджеру что-то там отдали, до того, как мы заплатили налоги и постоянные затраты. То есть это нам крайне невыгодно. И вот такие срезы вы можете делать с помощью декомпозиции. Да, понимаете, нужна ли вам эта рекламная кампания? Да, ну, то есть в разрезе рекламной кампании проверить ваши показатели, в разрезе менеджеров проверить ваши показатели. Дальше у вас есть, например, постоянных затрат. У вас есть постоянные затраты 300 тысяч рублей. Ну и давайте сделаем, например, цену клика например 10 рублей, чтобы было понятней. То есть вы заказы зарабатываете. Вот валовая чистая прибыль минус маркетинг. Uh, у нас есть каждый заказ вот, допустим 43 заказа руб, ну, то есть 960 рублей. То есть сколько нужно заказов выполнить, чтобы купить наши там, постоянные затраты. Опять же ну, нужно 309 заказов сделать. И вы понимаете, вообще реально это сделать там моим одним сотрудником или нет, да, там или тремя сотрудниками, или в принципе у вас там полуавтоматизированная система, и вам ничего не стоит, и больше нет никаких постоянных затрат. То есть некая точка окупаемости, точка безубыточности. Безубыточность проекта. А также вы можете понимать, что с определенного рекламного канала да, у вас идут заказы на какого-то определенного менеджера, где вам нужно 100 заказов, чтобы окупить все издержки, где-то вам нужно 28 тысяч таких заказов, чтобы купить издержки. Вы понимаете, что это точно ваша невыгодная штука. И таким образом отсекать лишние там, клики, заказы, заявки, личных менеджеров и увеличить эффективность своего предприятия. Итак, сегодня мы разобрали с вами, что такое декомпозиция. Дальше смотрите лучшие ролики еще дополнительно, что такое финансовая модель, финансовый учет. Сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И если тебе нужен этот файл э, декомпозиции, Напиши в комментарии «хочу файл декомпозиции» и мы тебе обязательно его отправим ответным письмом. Не забудь указать там свою почту. А сейчас приходи на мой канал, там очень много всего полезного видео про управление финансами, про точки безубыточности, про управленческий учет, про финансовые модели. Переходи на канал. До следующих выпусков.